Представляю вашему вниманию Первый в истории абсолютно полностью децентрализованный матричный проект Форсаж Что значит децентрализованный? И что это вам дает? Маркетинг Форсаж создан на смарт-контракте Смарт-контракт обеспечивает вас максимальной безопасностью и устойчивостью Смарт-контракт – это алгоритм внутри блокчейна одной из криптовалют среди которых несомненным лидером является эфириум. И именно на платформе эфириум создан Фсаж. Смарт-контракты, так же как и криптовалюты, децентрализованы. Все договоренности и условия смарт-контракта закладываются в программу и они становятся незыблемы Код, содержащий в себе всю логику работы смарт-контракта, размещен в сети блокчейна. Все дальнейшие вычисления обеспечиваются миллионами компьютеров по всему миру. То есть нет какого-то центра, который возможно взломать. Так что даже создатели не могут отменить или изменить условия. Никто не может забрать ваши деньги, ограничить ваши доходы. Благодаря этому участники увереннее развивают бизнес. Поэтому здесь ваш рост не ограничен рисками обычного проекта. Как работает маркетинг Форсаж? Маркетинг Форсаж – это классическая матрица, то есть наиболее эффективная в денежном выражении система. Матрица состоит из небольших площадок, у которых нет сроков действия, циклы повторяются посредством заполнения мест и реинвестов. Логика заполнения при реинвестах проста, она основывается на реферальной привязке. Приглашенный вами партнер всегда следует за вами в каждой из площадок. В программе X3 под вами одна линия на три места. В программе X4 под вами две линии, два места в первой линии и 4 места во второй. При регистрации в Форсаж у вас открываются параллельно обе программы. Площадки. В каждой из этих двух программ X3 и X4 по 12 площадок. Они все идентичны и работают по одинаковой схеме. Каждая последующая площадка ровно в два раза дороже предыдущей. Соответственно, доход и прибыль с них также в два раза выше. Все активные площадки двигаются и приносят вам доход параллельно. Сколько площадок можно сразу активировать? А сколько захотите? Хоть сразу все 12. У них нет срока действия, так что можете не бояться, что они сгорят. Общая рекомендация заходить сразу на 3 площадки. Хотя лидеры обычно занимаются старта больше. Регистрация. Первая площадка каждой из программ стоит по 0,25 эфиров. Но в них нельзя войти по отдельности, они покупаются вместе при регистрации. Соответственно, для регистрации Форсаж нужно 0,05 эфира. А все дальнейшие площадки вы можете приобретать по отдельности, в очередности от меньшей к большей. Они будут развиваться у вас параллельно, но независимо. Форсаж X3. Программа X3 более короткая, поэтому заполняется быстрее и у активных партнеров здесь доходы больше. В большинстве случаев здесь ваши лично приглашенные. Когда вы приглашаете партнеров, они занимают под вами места. Возможны и переливы в случаях, если происходит обгон других партнеров поэтому выгодно занимать места в площадках как можно раньше. Распределение выплат при заполнении матрицы автоматически происходит так. Первый партнер занимает место под вами, выплата 100% моментально поступает на ваш личный кошелек, второй занимает второе место под вами, выплата также мгновенно поступает на ваш кошелек. А когда третий партнер занимает третье место, вы опять получаете 100% доход, но уже в виде реинвеста. Реинвест открывает вам такую же площадку заново, и вы продолжаете получать с нее доход. Когда ваши партнеры доходят до реинвеста, у них также заново открывается площадка, и они встают на свободное место к вам. Соответственно, 100% за реинвест переводится сразу на ваш кошелек. Возможны ситуации, когда ваш партнер оказался активнее вас. Например, он занимает первое место в вашей площадке. Второе у вас еще свободно, а партнер уже заполнил свою площадку и идет на реинвест. Таким образом он занимает у вас второе место, и возможно даже такое, что один активный партнер создает у вас движение и доходы. Форсаж X4. Параллельно с X3 у вас работает программа X4. X4 многим привлекательнее из-за переливов, тут могут быть любые варианты заполнения, хоть все вами лично приглашены, хоть ни одного приглашенного лично вами, то есть полностью за счет переливов, либо в перемешку. Доход в X4 мы получаем со второй линии. Партнеры, которые занимают 2 места под вами в первой линии, это 2 места во второй линии у вашего вышестоящего. Выплата 100% поступает на кошелек вашему вышестоящему партнеру. Вы также получаете доход именно со второй линии, по 100% с 4 человек. Три выплаты по 100% моментально отправляются на ваш кошелек. Последняя выплата закрывает площадку, и она производит реинвест, покупая вам заново такую же площадку. Ваши партнеры также идут на реинвест и 100% выплаты за последнее место их площадки переводятся на ваш кошелек. Благодаря системе реинвестов, однажды открыв площадку, вы уже двигаетесь в ней по кругу постоянно, как и ваши партнеры, и вы будете получать всегда с нее доход. Реинвест происходит автоматически. Как только заполняется последнее свободное место, текущая площадка закрывается и уходит в архив. Партнер после реинвеста повторно занимает свободное место в площадке у вышестоящего партнера, и у него открывается новая площадка со свободными местами. сто 100% выплат за реинвест ваших партнеров поступает на ваш кошелек. Таким образом, через реинвесты доход с каждой площадки может быть неограничен. Но у нас каждый из программ по 12 площадок, и мы с вами будем получать доход со всех из них. Именно для этого существуют апгрейды. Апгрейд – это открытие следующей площадки более дорогого уровня. Апгрейдом можно назвать любую первую покупку площадок со второй по 12. Апгрейд необходим, чтобы ваши партнеры двигались за вами, чтобы обороты вашей структуры росли. Как же их мотивировать? В других матрицах обычно используется централизованный рычаг, а именно автоапгрейд. Для этого нужно собрать минимум две выплаты, значит средства накапливаются в системе. Но такое накопление в системе нарушает принципы и не согласуется с заявленными 100% сеть. А в форсаже реально все 100% уходят партнерам. Каждая выплата всегда сразу отправляется на кошелек одного из участников. Форсажи решили задачу апгрейда, иначе. Дохода с каждой площадки достаточно как на реинвест, так и на покупку площадки следующего уровня. Апгрейд партнеры будут совершать самостоятельно, а реинвест происходит автоматически, ведь для него не нужно накапливать. Если у участника не открыта следующая площадка, то со второго круга после реинвеста все выплаты будут перенаправляться к вышестоящему партнеру. Чтобы получать выплаты после реинвеста, нужно сделать апгрейд. Впрочем, имеет смысл даже и не дожидаться реинвеста а сделать апгрейд сразу после двух первых выплат, чтобы быть в площадке следующего уровня раньше партнеров. Переливы, обгон и возврат. Вы можете обогнать своего вышестоящего партнера, приобретая площадки, до которых он еще не дошел. В таком случае вы встаете к его вышестоящему партнеру, ближайшему, у кого такая площадка есть, и доход уходит ему. Если же и у того нет нужной площадки в наличии, то вы уже обгоняете двоих вышестоящих, либо больше, пока система не найдет партнера, у которого уже проплачена нужная площадка. Реферальная привязка позволяет возвращать все по своим местам. Это значит, что когда ваш вышестоящий купит нужную площадку, то при следующем реинвесте вы снова займете место под ним. Таким образом, сохраняется закрепление лично приглашенных партнеров навсегда. Как видите, в матрице практически каждый шаг дает вам сразу ощутимый результат. При этом идет постоянно неизбежный рост. Использовать преимущества нашего маркетинга – это включить форсаж вашей денежной машины. Давайте посчитаем, какой у вас может быть доход. Например, в первую неделю вы прошли круг площадки первого уровня. В X3 ваш доход 0,75, а в X4 0,1. На вторую неделю вы прошли круг вторых площадок, а первые площадки у вас прошли еще по кругу и доход составил уже 0,3 плюс 0,4 эфира. Если продвигаться так по одной площадке в неделю, то через 12 недель вы пройдете 12 площадку, и ваш доход составит 613,35 эфира с X3 и 817,8 эфира с X4. Итого 1430 эфиров, что по курсу 250 составляет более 350 тысяч долларов. А дальше вам уже не нужны апгрейды. Все площадки активированы и бесконечно по кругу реинвестов приносят вам доход. Рекомендуемый вариант старта. Самый сбалансированный вариант для большинства – войти сразу по три площадки обеих программ. Сумма входа составляет 0,35 эфира, что не слишком много и не слишком мало. Большинство знает эту рекомендацию и следует ей. Рекомендуйте также поступать вашим партнерам, чтобы они не теряли прибыль. А лидеры приобретают даже больше, чтобы в случае быстрого движения в команде и апгрейдов внизу успеть раньше занять места. При таком подходе у вашей команды больше оборотов. Как вы видите, в маркетинге все продумано так, чтобы было динамичное движение на всех этапах без задержек, которые свойственны другим проектам. Ничто не ограничивает развитие. Ваш бизнес здесь в безопасности, так что нацельтесь на долгосрочное развитие форсажи, чтобы ваша денежная машина работала долгие годы на полную мощь.